Овощи стараемся максимально вот местные брать. Если привозные, шкурку всегда снимаем, чтобы вот все, что вот на этой шкурке было, как это обрабатывать. Ну, сейчас в связи с санкциями мы очень много продуктов местных в России. Вот. Причем не все овощи одинаково полезны. Те, которые содержат много крахмала, их лучше ограничить употребление в пищу, потому что они провоцируют набор лишних килограмм, они способствуют, там, мало питательных веществ, особенно, как мы вот варим, да, пирожки, там, такие вещи делаем с картошкой. А, получается очень мало полезных веществ, в итоге все уходит у нас в лишние килограммы. То есть, ну, полностью исключать картошку не, можете не исключать, но ограничьте ее употребление. А, лучше как можно больше овощей, в которых вот, больше содержит клетчатки вот, зеленые, зелень, а, всякие такие овощи. Про, про, про болгарский перец я тоже говорила. Вот Если вы хотите, если для вас а, важно восстановить свое здоровье, если вы задались этой целью, а, проконтролируйте, что вы едите и как ваш организм после этого себя чувствует. А, буквально недели-двух а, вам будет достаточно для того, чтобы понять, от чего вам хорошо, а от чего вам плохо после еды. И уже а, убрав... Это может быть всего несколько продуктов там 2 три четыре вида продуктов, которые вам не идут то у меня дедушка он не мог есть вообще никакие перец, то есть там вот если черный перец поп поперчить там красный я вот остальные перцы могу только болгарский да а дедушка у меня вообще никакие перцы есть не мог овощи полезнее всего есть э, приготовлены на пару в свежем виде и в замороженном виде. А, Насчет консервации, здесь такой очень скользкий момент. Если вы сами занимаетесь консервацией и используете немного уксуса, если у вас есть рецепты такие, да, где очень мало уксуса, а, мало там всяких а, прочих таких веществ, да, которые не очень хорошо <соценно> играют в наше здоровье, а, то можно. А вот покупные консервы, в них Кроме уксуса практически ничего не остается, то есть пользы от а овощей нету. И по аюрведе если смотреть питание, по аюрведе они вообще э, против употребления в пищу любых э, ферментированных продуктов, а, потому что они считают, что это мертвая пища, которая уже начала разлагаться, потому что вот, когда вот маринуешь, там все равно проходят какие-то процессы, когда вот мясо ферментируется, когда вот сыры ферментируются, ферментируется, да, там проходят какие-то процессы, они считают, что это уже умершая еда. И вы когда ее едите, вы вот себя принимаете эту вот мертвую энергию. Ну кто в это верит, кто в это не верит. Молодцы, на огурчики мы скушаем, с удовольствием, мы как бы прекрасно себя чувствуем после этого. Но вот эти вот, которые покупные, карнишоны и прочие вещи, где там больше уксуса, чем чего, лучше, конечно, по максимуму сократить их процент употребления в своем рационе.